В Казанском федеральном университете прошло межрегиональное совещание, посвященное актуальным проблемам и вызовам, стоящим перед уголовной исполнительной системой России. На базе КФУ уже в течение, по сути, 8 лет проводятся мероприятия, связанные как раз с повышением квалификации сотрудников СИН. Это связано и с подготовкой имамов, которые работают на территории закрытых учреждений, в том числе и сотрудников самих самого СИН. Для чего все это делается? Для того, чтобы создать именно безопасную среду в самом ПСИНе и помочь им, может быть, принести какие-то новые идеи, принести какие-то новые мысли для того, чтобы они реализовали на базе своего учреждения. Повесткой совещания стала возможность предоставить условия для получения высшего образования людям, находящимся в местах лишения свободы. Таким образом, у спецконтингентов СИН появится шанс интегрироваться в общество и начать новую жизнь после освобождения. Казанский университет принимает общественный совет в СИН России в лице нашей комиссии буквально на следующий день после очень значимого события, произошедшего в Москве 16 февраля в Москве президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов подписал. Вместе с министром юстиции Чуиченко, с директором ВСИН России, генералом полковником Гостевым важное соглашение не только о взаимодействии, но и об открытии строительства изначально здесь на территории Республики Татарстан нового центра, в котором будут по самым высоким современным требованиям созданы условия как для тех, которые находятся на перевоспитании, и для... Ну уж не скажу комфортного их пребывания, но во всяком случае для того, чтобы сегодня Республика Татарстан могла показать, а какие, собственно, как минимум современные... Моделям учреждений уголовно-исполнительной системы должны быть стандарты, отвечающие, в том числе, международным требованиям. Совещание стало первым мероприятием в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Академией права Федеральной службы исполнения наказаний и другими организациями, подписанного 6 декабря 2021 года. Ариадна Кугушва, Александр Кузнецов, Универньюз.